Здравствуйте, с вами Александр. Хочу вам показать поселок около моря, Куликова. В Куликово достаточно много домов строится новых. До сюда легко добраться. Можно по новой дороге. И до моря здесь совсем недалеко. Можно на машине проехать и прямо доехать до самого моря. Также в Куликово, рядышком с Куликовым, Направо, если поехать, там будет много дачных обществ СНТ, современных. То есть там чисто для коттеджей. Вот я проехал уже поселок. Это немецкие дома слева, из немецкой черепицы тоже вот с немецкой черепицей представляете сколько лет и она до сих пор хорошая сюда можно доехать на ласточке, но ходит она не очень часто здесь налево дорога пойдет на Пионерск направо пойдет к морю и к дачам и немножко проеду в эту сторону очень много строится Лево домов много понастроилось. Вот недавно совершенно их не было. Здесь пойдет плохая дорога. Наверное, я проеду дальше. Там куча ветряков. Наверное, это кому-то будет интересно из тех регионов, где нету ветряков. Посмотреть, что такое ветропарк. Но дорога, конечно, здесь жесть. Доеду до самого моря, чтобы вы видели, что прямо на машине можно подъехать до моря. Придется немножко побить машину обколдобина. Газарьки почему-то не крутятся. Может быть, из-за того, что ветер сильный, их отключили. И они редко работают все. Наверное, даже я не видел, чтобы они все работали. Как-то у них такой непонятный режим работы. Одни работают, другие не работают. Может быть, не нужно столько много электричества. огромные там есть дверь можно зайти и наверх подняться по лестнице так когда едешь кажется а, они небольшие но на самом деле достаточно такие серьезные вот впереди снова лицо и около него как раз будет ворот налево. рыбаки приплыли красота подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментариях что вам показать еще с вами был александр все всем пока